Друзья, всем привет! Очередной Jumpstart на бирже OKEX и сегодня у нас на рассмотрении, вернее, у них на рассмотрении проект Toncoin. По той шумифе, которая сейчас происходит и даже то, что пишут, пишет сама биржа, это вроде как есть дитя того самого Павла Дурова, которым мы пользуемся в Телеграме. Да, помните, он собирал и собрал 1,7 миллиарда долларов на преселе монетку грамм. Потом SEC э, перебила всю эту историю, они не смогли выйти, и вроде бы эта история продолжает жить с этим же кодом, только другие разработчики начинают вот эту движуху и продвигать этот проект. Так это или нет, попробуем сейчас вкратце разобраться, что вообще из себя представляет и выгодно ли участвовать в Jumpstarte. На бирже OKEX или лучше пройти мимо этого. Поэтому, кому это интересно, присаживаемся. Поехали. Итак, где найти Jumpstart этот на бирже OKEX? Во-первых, вкладочка «Финансы», нажимаете Jumpstart и вы попадаете на вот эту страничку. Если вы приложение смотрите, ищите на главной странице, опять же-таки, надпись Jumpstart. Вы сразу перейдете вот сюда, здесь вы будете видеть предыдущие проекты и здесь нажать «Подробное», чтобы участвовать. Вся эта история у нас начнется завтра в 12 часов по Москве, то есть 11 числа, вернее 10 числа. И продлится эта вся история два 2 дня до 12 числа, в те же 12 часов. Все это закончится. Как принимать участие, что это такое, кто не знает. То есть как и на Binance Launchpad, так и сама Jumpstart на OKEX. Вы берете э, токены биржи ОКБ в данном случае. И естественно лочите их сюда и за это вам дают токены Tonecoin. То есть для тех, кто токены биржи держит или не уже есть то в любом случае это выгодно, потому что вы бесплатно получаете вот эти монетки, которые потом после листинга сразу же на этой бирже вы сможете и продать. Всю эту информацию, естественно, сразу даю в телеграм-канал, поэтому рекомендую подписаться. Я еще давал заранее, потому что намечалась эта движуха. Токен ОКБ стоил 23 доллара, сейчас он стоит в районе 30, доходил уже 32. Не знаю, может он до 40 долетит, а может уже будет возвращаться там на 24, на 23, где мы его подбирали. Поэтому покупать ради этого токена или нет, думайте сами, потому что в эквиваленте к доллару вы можете потерять. Но если вы берете на долгосрок или у вас токены были, то, естественно, участвовать ну в этом просто необходимо, потому что токены вы получите бесплатно. Сейчас мы перейдем, пересмотрим сам проект OnCoin, да, вкратце. И сразу хочу сказать, что когда вы блокируете свои АКБ, в стайкинг вы сразу можете их отстайкать в любое время, забрать и продать на бирже. Ну и монеты, как я уже говорил, получите после листинга и сразу тоже сможете продать. Приблизительный расчет вот смотрите, он будет по часовой. У вас есть определенное количество ОКБ на счете. К примеру, это 100 монет. Допустим, все застайкали, залочили в пул 100 тысяч монет ОКБ. При этом количество тонн, выпущенных в час, составляет 10 тысяч монет тонн. Поэтому... 100 мы делим на 100 тысяч, умножаем на 10 тысяч. И примерно мы понимаем, что наша награда будет составлять 10 токенов. Ну, поверьте мне, токенов залоченных ВКБ будет намного больше. И в любом случае мы монет вряд ли там сильно много получим. Но суть не важна. Я уже объяснил что если вы держатель токена АКБ, то все равно вы получаете их на халяву. Давайте немножко к проекту перейдем. Здесь даже на сайте пишут, что блокчейн Тон был запущен основателем Telegram Павлом Дуровым да, и доктором Николаем Дуровым. Поэтому вроде как есть это правда. Здесь, кстати, вся расписанная история, как они планировали, как собирали и делали пресс-сейл, как СЭК их накрыла и не дала дальше продвигаться. Поэтому... Здесь все можете почитать, очень интересно. И что меня еще смутило, что два разработчика, известные как То ли и, и Рулон, э, в общем, все это дело продолжает, развивает и поддерживает тон на принципах открытого исходного кода, да, того, того же грамм. Поэтому здесь два варианта: ну, то ли и, и Рулон это не годится, нет, ни лиц, кто это. Ну, это очень смущает. Если зайдете в Твиттер, здесь вообще на коленях вчера сделал. Ну, так все это выглядит, посмотрите, нет подписчиков, 185 подписчиков, а Телеграм мы знаем, пользуется миллионы, миллионы просто людей. Ну, надеюсь, только начали они развивать это все. Как это будет, посмотрим. Но в любом случае, если это дитя было Дурова, да, Грам, вряд ли он от него так отказался. Может это все это анонимно, то ли там рулон, еще кто-то. Может это и есть там команда Дурова или Дурова те же самые занимаются. Может никто вот эту всю историю и не продавал. Ну посмотрим, как она будет. В любом случае здесь у них очень сильная, мощная система, блокчейн. Здесь они интернет 3.0, веб3 будут делать. Также они Естественно, будут заниматься децентрализованным хранилищем с очень хорошей анонимностью. Мы знаем, что Telegram является очень анонимным мессенджером и по сравнению с тем, что есть вообще на рынке. Сколько их не пытались, да, там обуть, разбудь, блин, чтобы они предоставляли дальние пользователи. Ну, они этого тху, пока что вроде не делает. Здесь также информация, что у них уже запущено, что готово на 90%. Мне э, очень нравится, что у них транзакции будет в секунду там больше миллиона, да, обработка транзакций. Это очень сумасшедшая скорость на самом деле. Ну и вот эта анонимность которые они делают акцент на нее при переводе передачи между ботами там в сети, да, между пользователями и другими сервисами. И вся вот эта история будет на супер хорошей безопасности, которую они, в принципе, как расписывают, гарантируют. Также, что меня еще смущает в этой истории? Ну, сразу скажу, естественно, я... Немножко прикупил, ну прям вот по этой цене, там по 2,83 по-моему я взял, насущие копейки, несколько процентов от своего портфеля, просто потому э, посмотреть как пойдет дальше развитие, потому что сейчас они торгуются на PancakeSwap можно купить. Биржа XMO и Uniswap. Всю эту информацию ранее тоже давал телеграм-канал. Естественно, сейчас подключится биржа Voxx. Посмотрим, какие будут и дальше там листинги. Вроде как с биржей у них будет какие-то там договоренности, поддержка. Ну, посмотрим. Надеемся, эта история закончится каким-то успехом, продвижением. Но еще раз говорю, с Twitter надо начинать однозначно, потому что Twitter является ключевым в маркетинге и продвижения именно по криптовалюте здесь ну, вы сам понимаете абсолютно пока еще ничего нет а в самой telegram пользователей мы знаем очень много поэтому если эта движуха подтвердится и пойдет я думаю токен может этот хорошо даст рост и на нем можно будет заработать. Но покупать его или нет, выбор каждого, смотрите сами. То есть это никакой не призыв действия. Я же говорю, я взял на копейки. Меня еще смущает. Смотрите, берем мы полигон Matic. Приблизительно такое же количество токенов. Matic 6, практически 7 миллиардов. да, вот. А здесь у нас практически 5 миллиардов. Тонкоин уже стоит 3 доллара. полигон Matic стоит практически 2 доллара. Капитализация рыночная 12,7 миллиардов долларов. Представляете? А в Tonecoin вот 14,7 миллиардов долларов. То есть, матик находится на 19 месте, поэтому тонкоин должен перед него быть. Где-то на 17-18 месте. Почему здесь 2836 место, я не знаю. И вот эта капитализация рыночная, которая составляет практически 15 миллиардов, меня тоже смущает. С такой капитализацией очень сильно не разгонится. Если мы говорим о каких-то иксах, Около 5-10 иксов, да? Хотя, если брать все сообщество Телеграма, с миру по ниточке, то, в принципе, все возможно. Но, опять же, очень огромная капитализация. И почему CoinMarketCap отображает ее в хрен знает где, где-то на дне, тоже я не знаю. Ну, может, я чего-то там не дочитал, недочитал, недопонял. Может, знает, напишите в комментариях, почему она так отображает. Почему его нету в топе с такой-то капитализацией. В общем, видите, есть, конечно, вопросов, скорее всего, сейчас больше, чем ответов, поэтому участвовать вам или нет, решайте сами. Еще раз повторюсь, токены АКБ, если у вас и есть и лежат, вы холдите, залетайте, получайте, пожалуйста, халявная Тонкоин. Покупать ли ОКБ сейчас по 30 долларов, чтобы два дня поучаствовать в этом мероприятии, смотрите сами. Если ОКБ будет расти, это будет выгодная история. Если ОКБ будет падать, то в долларом эквиваленте, если вы спекулянт, вы потеряете, чтобы имели в виду. Но если вы берете токены LKB в холд, как, к примеру, там BNB когда-то брали по 100 долларов, по 30, пожалуйста, у вас будут токены LKB, а биржа OKEX Jumpstart этот запустила, это уже второй, и дальше и дальше они будут потихонечку проекты у себя делать. И постоянно вы в свои АКБ, будете участвовать в последующих проектах. Поэтому, кто вам хочет взять в холд, потом не дергаться, а участвовать в проектах и смотреть, как токен растет и биржа развивается, пожалуйста, такой вариант тоже приемлем. Ваше мнение, как всегда, буду рад почитать в комментариях, что вы думаете об этом Тонкоин, действительно ли это история дитя Павла Дурова, или это очередной какой-то раз, ну, развод да, на хайпе рынка, хотят,